Красный мир, это снова я, надеюсь, что не последний раз, потому что только что я в очередной раз понял, как все-таки наша жизнь зыблема, и как все-таки прекрасно быть просто целым здоровым и невредимым, потому что вот эти лыжи, которые вы видели в тестах, в титрах, они, в общем-то, располагают к тому, чтобы до дома не доехать, в общем, вообще, я вообще, так стрёмно мне давно не было, господа. Единственное, наверное, с чем можно сравнивать эти лыжи С кем они, наверное, могут вполне соревноваться Так, на равных У них может быть такая, сейчас сказать, дуэль Это там еще есть одна такая французская фирма Вот, они там по соседству где-то находятся Вот, они очень похожи по катанию, по форме Вот им, вот, вот, вот им друг другом соревноваться Потому что, ну, честно говоря, я не знаю, с чем вот эту парочку можно сравнить Потому что сравнивать можно При этом можно сравнивать их только вот в рамках степени отстойности То есть вот одни отстой не других в общем это понятно это отстой это отстой это это это, это клака это помойка это вообще дно нет это дно дна нет это это знаете это дно дна дна вот нет это ниже дна дна дна вот там вот вот вот то есть это вот там вот ну, в общем катание обсуждать невозможно уже вот здесь нет в принципе я думаю что если бы я просто одел бы реально вот Кроме шуток, вот кроме шуток, это не метафора. Я думаю, что если бы я просто одел две прямых доски от забора, вот при том, ну как прямых, я имею в виду, там, без вырезов боковых, там, без радиусов, там вообще. Просто вот как они вот есть. Вот, вот я бы ходил, вот, вот забор, вот такой вот, я покажу. Вот, оторвал бы от него, вот. Вот. Вот оторвал бы две доски бы. Я думаю, что на них бы мне ехалось так же, потому что это какое-то мясо вообще это просто. Ну, в общем, они не они никак не поворачивают, у них на свет вообще не работают. Вот, задник у них вообще не работает, отдачи у них вообще никакой нет. Вот, на скорость они просто отвратительно безобразны. Они работают левая, справа и отдельно друг от друга. И вообще как бы стрёмно настолько, что дальше некуда. Они утыкаются в каждую кочечку, микрокочечку на склоне, вот этим, даунским носком. В общем, я не знаю, надо быть либо Рэмбо, чтобы на них кататься, либо какой-то иметь вообще там мега идеальный склон. Но вот как бы, вот, у меня в этой категории 10 пар, да. Вот так, какие-то ехали в этой каше, в каше у всех при этом одинаково, вот этот склон, она один и тот же. Какие-то вообще, вообще вот как-то ехали там нормально. Какие-то вообще ехали так, как будто я просто еду по Вельвету. И я вот все размышлял, там вот эти лучше едут, вот эти хуже едут. Я сейчас вспоминаю, я понимаю, что вообще говорить было не о чем, они все были прекрасны. Вот бы сравнение с этим все прекрасно вообще. Если вы на этих сможете, ну вообще на всем поедете. Вот я точно, я мамой клянусь вам. Вот. В общем, это, я, я, я просто, я, понимаете, я счастлив, что они ушли из моей жизни и больше они ко мне не вернутся Я вот ни за какие коврики больше их на ноги не приделаю как бы, все. Вот, я пойду одену другие, может быть, как бы, и мне будет хорошо, чтобы не пропустить Подписывайтесь, но вы все знаете на сайте, подробная информация, вопросы на форуме Все, и больше катайтесь, я пойду кататься тоже Все, пока